Всем привет, ребята! С вами я, Дэви. Сегодня мы будем. Точнее не будем, я хотел записать видео на Little Nightmares 2. Ну, но... меня лагает, когда я записываю. Вот. Вы можете посмотреть первую мою часть прохождения. Вот, плейлист. Не обращайте это, понравившись. Пон... Ну, мне нравится, короче. Можете посмотреть. Сейчас покажу, где он находится. Вот, Little Nightmares. Шесть видео. Можете сюда нажать, вот. Это видео будет очень короткое. Я не, не ухожу с YouTube, я просто ухожу, ну, чуть-чуть отдохнуть, потому что я должен набраться сил. Мы купим с монитор. Я должен вас предупредить. Купим еще что-то, ну, что такое годное. Мощное. Посмотрим. Я тогда уже буду снимать, не знаю, как как некоторые ютуберы снимают. Так вот. Видео будет очень коротким, я не ухожу с ютуба еще раз говорю. Вот. Ухожу я на несколько месяцев, точнее. Ну, я же говорю, не навсегда, я просто ухожу. Вот. У нас видео очень короткое. Так что вот. Что еще поговорить? Вроде все. Ну, в принципе, все, ребят. Такое уж короткий видео. Просто он решил предупредить обращение, так скажем. Ну а что, с вами был я, Дэви. Всем удачи и всем пока-пока.